Всем привет! Получилась пауза в съемке. Сегодняшний ролик я снимаю фактически для того, чтобы всех затянуть, разрекламировать следующий ролик, который я уже отсняла, где будет шок. Это будет шок, люди. Ну, перевернет так перевернет. Что я хочу сказать по поводу темы кекса. Я не, я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я рекламирую «за» или «против». Я думаю, что это этапы возраста, такие нормальные этапы возраста. У человека кто-то рождается именно для этой темы, вот видно, выражено, живет ею. Кто-то уже с детства не понимает, зачем эта тема. А кто-то, может быть, из старого состояния переходит снова в весну. Это нормально. Подавлять любой из этапов – это кукушка. Это мое мнение, я так считаю. И один из этапов возраста кто-то взломал. Ну или чуть-чуть подправил. Или, или так и было задумано. Истина не боится обсуждения. В общем, шок будет в следующем ролике. Сейчас свежий сериал «Разделение». Люди добровольно соглашаются на условия, работая, что у них будет разделение памяти. Они забудут полностью все, что делали на работе, а они вторая, их, второй их альтер, находясь на работе, не, не будет ничего знать о себе в остальной жизни. Они себе же посылают такой ви видеоряд, в котором говорят «Привет, ты меня не помнишь, это я, я пошел на это добровольно, у меня все подписи, потому что Потому что это мое добровольное решение. Так про происходит раскол. Везде любопытный сериал. Мне тут уже написали: Все хорошо, только вы зазнаетесь, ведите себя скромнее. Оно тогда, я-то постараюсь. У меня есть такой эффект знаете, когда что-то решается, сходится, я такая: кто молодец, я молодец у меня есть такое но очередной случай когда я скакала на стуле не удержаться мир в который они попадают комментарии об этом мире там наверху смерти, там болезни у нас этого ничего нет я сразу подумала вложенная матрешка, эдемский сад океанический я сразу так подумала океанический эдемский сад только где ж символы так я подумала, там где-то в конце первой серии не, про... не закончилась вторая, как символы подошли. Во-первых, там э, накануне знакового диалога был аквариум, подчеркнуто синий, там плавала золотая рыбка. Как и в фильме «Главные герои», где была создана симуляция, где персонажи игры не знали о том, что они не настоящие. И что среди них есть настоящие. Цветовая гамма этого фильма. Синий, серый, изумрудный. Все началось с героини. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот она. Картинка начала фильма. У меня нет объяснения. Это трилобит или что? Раз, два, три, четыре, пять. В общем, десять, двенадцать. Какой-то трилобит океанический. Но дизайн и цветовая гамма. И у нее, и вокруг. Она просыпается, не знает, кто она, сопротивляется, получает это послание. У нее и туфли цвета ракушки, кстати. Называется «Притянуто за уши». Но Я жду символы, думаю, сейчас будут. Пожалуйтесь, они, их работа. Кстати, почему старые кинескоп тут? Их работа. Они сидят за мониторами и смотрят на цифры. Смотрят на цифры. Цифры надо почувствовать. Это обязательное условие. Иначе бы эту работу, видимо, сейчас моя фантазия сделала бы машина. Цифры надо почувствовать. И если они почувствуют опасные цифры, Опасные, то их надо удалять. Объяснение, что происходит. У них диалог. За столом у них происходит диалог. Диалог. А что это такое на самом деле? Девчонка начинает э, уже шутить. Ага, четверка, я ее боюсь. Э, сосед по партии говорит, не валяй дурака, ты увидишь, когда ты почувствуешь. Ты увидишь, когда ты почувствуешь... В какой-то момент она начинает видеть цифры, говорит, ой, какие-то странные цифры. Они подходят, видят, непонятно как, интуиция определяет, что это они, без калькулятора, без вычислений, и удаляют эту группу цифр. И да, обрезанная макушка – это часть заставки, кстати, этого фильма, и разговор, диалог за столом. Как ты думаешь, что мы сейчас делаем? И вот, вот он знаковый триумфальный момент после момента с золотой рыбкой в синем океане. Бородатый мужчина говорит, я думаю, это море. Это так, ху, море, почему море? Дальше он объясняет, что там наверху смер э смерти и болезни. Наверное, кто-то хочет уйти в океан и посылает нас, чтобы мы искали вредных существ и определяли их цифровым методом, и показывали, где взрывать. Такое объяснение. и Итак, очередная картина Масляная. Цифровой мир, они э, смотрят на цифры. Мир забвения, море, вся гамма морская, абсолютно вся гамма морская. Да, шутка того же персонажа с бородой. А, а вот наш сотрудник думает, что мы удаляем маты из фильмов и мы некоторое время назад узнав о черной жиже слышали о том, что ее ассоциируют с роботизацией и с цифровым миром. Да? в этом же фильме с мониторов вот как раз во время их диалогов у одного сотрудника с мониторов начинает стекать черная жижа он пугается, отстраняется. Черная жижа. А дальше шутка этой девчонки, этой женщины. Четверка. Ой, я боюсь четверки. Из интервью Пенни Брэдли Черная жижа поглотила три галактики и Млечный Путь является четвертой. Показалось, значит, померещилась. Первая серия вообще очень интересная. Там три кровати, как Маши и Медведи, маленькая, средняя, большая. Там еще много чего. Там обед без обеда, когда они сидят за столом и просто беседуют. И в конце ты замечаешь, что у них нет тарелок. Обед без обеда. По поводу следующего сюжета, который я сейчас опубликую, вы видите, что я просто люблю странные сюжеты я просто говорю странные вещи я не предлагаю воспринимать серьезно ничего из того что говорю но предлагаю очень увлеченно смотреть и слушать и запоминать и если надо пересматривать какие-то факты и замечать их потом вокруг в фильмах очень предлагаю замечать Предупреждаю, фильм кажется монотонным, но ты втягиваешься в саму обстановку, а если смотреть с того аспекта, что уже указан, так вообще очень интересно, он затягивает. Пишите мысли и ждите следующего выпуска, сейчас будет очень-очень острая информация. До новых встреч!